Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я наблюдалась в клинике Он клиник ранее, и когда узнали, что ждем третьего нашего ребеночка, то в принципе не было сомнений, что будем наблюдать у того же акушера-гинеколога. И мы очень довольны обслуживанием, очень довольны врачами. Никогда нету очередей, ты приходишь по записи, и тебя не нужно ждать, как во многих других частных клиниках это происходит. Опыт у меня есть, поэтому с, с материнством и с ведением беременности. Поэтому могу сказать, что в он клиник все очень легко проходит и без проблем, и очень комфортно.